Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 1 марта, первый день весны. И у нас традиционный виртуальный круглый стол в скале с координаторами и активистами национально-освободительного решения. В студии у нас Олег Богатырев, Марина Семина, Станислав Матвеев, Татьяна Чупрова и Максим Нургалеев. Сегодняшняя тема разговора у нас... Доктрина продовольственной безопасности, которая была подписана президентом 21 января 2020 года. И вот сейчас у нас первый начинает Олег Богатырев. Олег, вам слово. Благодарю, Максим. И, конечно, доктрина продовольственной безопасности, она относится к национальной безопасности. И этот документ принят своевременно, поскольку вот это неспокойное время, оно, по всей видимости, такое предкризисное. И не зря Россия несколько лет назад начала закупку золота. Это говорит о том, что мы будем проходить в будущем через какие-то кризисные явления, Поэтому и продовольственная безопасность как следствие вот этих всех приготовлений возникла. И являясь обеспечением национальной безопасности страны, конечно это в долгосрочном периоде и фактором сохранения вообще государственности страны, суверенитета. И этот шаг тоже шаг в укреплении суверенитета. И важным моментом, на мой взгляд, явилось то, что одно из условий вот этой доктрины является недопущение ввоза на территорию России генно-инженерно-модифицированных организмов с целью их посева. Мы знаем, что в США это широко принято генномодифицированная продукция сельскохозяйственного назначения. И там ради обеспечения прибыли, ради расширения рынков сбыта вот сельскохозяйственной продукции активно идет международная торговля, на экспорт идут вот эти семена, модифицированные семена которые ставят целое государство в зависимость от транснациональных корпораций, которые продают, определяют цены на эти породы кукурузы, сои, других геномодифицированных культур. Запад просто так ничего не делает. Он, соответственно, выстроил рынок вот этих семян которые сами по себе дают 1-2 урожая генномодифицированные, а дальше производители вынуждены идти, идти снова к этой корпорации и закупать зерно на следующий урожай. Вот такого хитрого стиля, вот эти генномодифицированные организмы, семена. Поэтому... Ограничение недопуску ввоза вот этих вот геномодифицированных культур это тоже очень важный элемент э, суверенитета страны, и меня это, честно говоря, порадовало, а говоря о повышении скотоводства, каких-то технологий, Обеспечение научными работниками в сельском хозяйстве, высококвалифицированными специалистами. И научный подход, вот он тоже мне импонирует. В подготовке специалистов вот по таким сельскохозяйственным, рыбохозяйственным, пищевой перерабатывающей промышленности, это тоже документ затрагивает там определяются индикаторы продовольственной безопасности. То есть такие критерии, чтобы на будущее видеть, что граждане страны обеспечены продовольствием и высококачественными продуктами. И это продовольствие является ну, в доступности от мест проживания людей и так далее. Но здесь я бы затронул вопрос на будущее, поскольку мы еще живем в парадигме западного мира, и нам навязаны те стереотипы, которые Запад разрабатывает для колонизации остального мира. Вот тут эта стратегия она направлена на выход из этой колонизации и это очень мне нравится я очень поддерживаю вот эти шаги и тут важно учитывать если мы Россия в будущем занимается своей собственной так скажем концептуальной политикой будущего стратегического планирования страны то неизбежно, если она будет эффективной, она будет распространяться и на другие страны. Это перехват инициативы в глобализации. То есть глобализация это процесс объективный, и мы этого не избежим на основании того, что все люди планеты они относятся к одному виду homo sapiens. И только на этом основании можно утверждать, что идет глобализация, она объективна. То есть рано или поздно какая-то одна культура, она охватит все народы планеты. И естественно, имея такой культурный научный резерв, духовный резерв, Россия, она рано или поздно покажет свой тип глобализации, и эта глобализация она должна учитывать все э, закономерности нашей жизни на планете. Это и биосферные э, закономерности, это отношения с разными видами живущими на планете, это животные и растения, это э, поля, степи, леса, э, это межвидовые отношения геологические отношения, наши отношения цивилизации с геологией планеты. Культурно-религиозные, потому что мы многонациональный народ. Сейчас, если мы посмотрим с точки зрения вот этих закономерностей, то они в политике... Не, не учитываются, а идет развитие вопреки этих закономерностей, поскольку наши власти, они просто не представляют, что существуют такие закономерности. Вот в нашей будущей стратегии развития все эти закономерности должны быть учтены. Иначе будут продолжаться и такие ну, конфликты, так скажем, с природой. Какие мы имеем? Вот в Сибири с вырубкой лесов и природа будет отвечать. Вот я уже приводил пример Нефтегорска да, на Сахалине. Наверное, все помнят, 1995 год, 28 мая. Когда за в час ночи за 17 секунд несколько толчков земли и весь город оказался в руинах. Погиб почти весь город. Они спали в своих многоэтажных домах панельных. Эти панельки сложились как карточные домики. Это был ответ планеты на разработку нефтяных месторождений. Там добывали нефть такими способами, которые не допустила природа. И природа ответила таким образом. И нельзя не учитывать вот эти объективные закономерности действия природы. Отношения с, с животным миром очень важно. Отношения с флорой, с фауной. Иначе mm -hmm. природа будет отвечать недостатком кислорода, и вообще цивилизация может дойти до того, что места для Homo sapiens в биосфере не окажется. И человек закончит... Цивилизация закончит свою жизнь. Мы, кстати, стоим на этом пороге. И пока западная цивилизация, она этого не понимает. А тупо продолжает просто гнаться за прибылью. И это надо отметить свойство ветхозаветной глобализации, которая построена на скупке мира через монополию на ростовщичество. Это ну как доминирующая глобализация сейчас э, на планете, мы э, с нашим научным подходу, подходом, э, русским гуманным подходом должны разработать альтернативную э, глобализацию. И вопрос это я чувствую, что по всем параметрам Путин это понимает, поскольку вот пошагово идет вот такая настройка, отстройка, во-первых, от западной э, глобализации и ну, формирование, рождения нашей э, глобализации. И вот э, стратегия продовольственная, она в этом ключе встраивается именно в эту программу. И меня очень радует. И также в развитии вот этой программы, я думаю, что <coughs> будут приняты мет методики, которые предполагают выделение определенных э, заповедных мест на планете, в которые э, ну, доступ человека будет ограничен. То есть это где-то 40% территории э, природного ландшафта, в э, которые человек должен ну, просто не заходить для того, чтобы там развивалась флора и фауна. Другие 40% они тоже находятся в заповедной зоне, но могут использоваться людьми для отдыха, там, для различных путешествий и так далее. Дальше около 10% планеты должно использоваться для жилья человека. И только 0,2 доли процента планеты могут использоваться под промышленные предприятия, под переработку отходов. Там, где фактически невозможно проживать э, представителям флоры и фауны и человеку. Э, то есть, есть существуют эти методики сохранения э, природы планеты и гармоничного проживания э, биологического вида гомо-сапиенс э, на планете. Просто их никто не замечает. Эти разработки ученых, очень грамотные разработки, ну и соответственно, вот эти межвидовые закономерности, закономерности между полами женский и мужской пол, тоже сейчас не, не соблюдаются, даже в образовательной сфере. У нас гиподинамия в школе. Да? Наверное, родители знают, что во время учебного процесса дети не растут. Они скачкообразно растут только на каникулах. Вот это говорит о том, что школа она сегодня губит и калечит детей. Все предметы изучаются вместе, мальчики и девочки. Хотя мировосприятие у мальчиков и девочек совершенно разное. Соответственно и курсы обучения должны быть разные. Раздельное образование должно быть. То есть, у нас сегодня культура, она совершенно живет вопреки объективным закономерностям вообще человеческого организма и взаимодействия человека с природой, с планетой. Вот это наша задача на будущее, которую мы ну, воплощаем и я думаю, что мы уже на, этой, на этих рельсах стоим, судя по вот этому документу, по доктрине. И нам нужно быть готовым просто включиться в эту программу и работать на развитие такой, ну, объективной как бы, программы гармонизации проживания человека на планете. И тогда у нас все будет отлично. Ну на этом закончу. Благодарю. Следующий выступающий у нас Татьяна Чупрова. Татьяна, вам слово. Спасибо, Максим. Доброе утро, коллеги, друзья. Я хочу сказать по поводу этого документа вот что. Сразу надо поставить все точки, как говорится, надо и сразу обозначить, что это документ стратегического планирования. Это стратегический документ, документ постановки курса целей и задач в сфере продовольственной безопасности. Э, ну, в сфере продовольственной безопасности. Я э, в своем выступлении буду просто цитировать этот документ, поскольку он написан очень сухо с одной стороны, потому что цели прописываются четко. С другой стороны, очень емко и полно. Сам документ очень хорошо проработан. Вот в пункте 1 прям так и пишется, что настоящая доктрина является документом стратегического планирования, в котором отражены официальные взгляды на цели и задачи. Дальше в пункте 7. Прямо открыто и так и пишется в развитии положений стратегии национальной безопасности. Мы с вами помним, что Владимир Путин в 2015 году, 31 декабря, выпустил документ. Он так и называется «Стратегия национальной безопасности». Этот документ тоже не очень много обсуждался. Но сам по себе это программный большой, очень серьезный документ стратегического планирования. И в исполнение именно этого документа, стратегии, потом пошли достаточно большой ряд документов, которые прям так и ссылаются на стратегию. И в этой доктрине тоже пишется вот пункт номер 7. В развитии положений стратегии национальной безопасности прописаны национальные интересы. И здесь я вот цитирую. Первое. Повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного продовольственного обеспечения. Второе. Обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией. Третье. Устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного хозяйства и инфраструктуры внутреннего рынка. Там дальше идут следующие цели по мере развития от да, вот, отрасли, да, по, по отношению к этой отрасли. Я все зачитывать не буду, именно вот в этом пункте номер семь где прописаны национальные интересы. Я думаю, что профессионалам есть о чем там подумать и посмотреть более внимательно на этот документ. Я просто хочу еще раз дальше пройтись по этому документу. Дальше там пишется, для комплексной оценки обеспечения продовольственной безопасности используется система показателей, то есть продумана в документе и систем, продумана система контроля и прямая отсылка к правительству, да, к нормативным документам правительства Российской Федерации. В документе прописана экономическая доступность все, что касается этого вопроса, прописаны вопросы физической доступности. Более того, в документе прописаны риски и угрозы, которые, с которыми могут, мож, может столкнуться экономика в процессе реализации документа. Также там прописаны, мне очень понравилось, очень уже более... Широко, скажем так, цели для развития производства. Я вот тоже просто буду цитировать. «Повышение урожайности, восстановление плодородия земель, рациональное использование, соблюдение технологий и вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных земель, развитие мелиорации, развитие животноводства». Расширение и более интенсивное использование потенциалов объектов товарной аквакультуры, создание новых технологий в переработке, развитие систем подготовки кадров, повышение квалификации кадров на, в этой отрасли и на селе, и в сфере переработки, совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Оптимизация межотраслевых отношений, совершенствование механизмов государственной поддержки, сельского и рыбного хозяйства, разработка программ технической модернизации, повышение производительности труда, энергоэффективности, ресурсы снижение потерь. То есть тут вот любой производственник, который занимается производством, прямо вот по пунктам видит цели, что ему делать стимулирование интеграции и кооперации, сохранение в государственной собственности сельскохозяйственных организаций и акций акционерных обществ, создание сети оптово-розничных центров для закупки продовольствия у сельских производителей, ее переработка, хранение, сбыт через систему розничной торговли и закуп для государственных и муниципальных нужд, стабилизация ценовой ситуации, что тоже немаловажно для нашей страны, регулирование цен, увеличение количества торговых объектов для реализации продукции, увеличение объемов общественного увеличение объектов общественного питания, функционирующих на конкурентной основе. Вот здесь очень важные вот такие оговорки, с одной стороны, они кажутся вроде как вскользь, с другой стороны, для людей, занимающихся профессиональным бизнесом, эти оговорки очень важны. Прописан пункт 21, где поставлены задачи по контролю для обеспечения качества и безопасности продукции. Прописаны цели в области внешней торговой политики. То есть продуманы даже такие вопросы. Мы же находимся в большом глобальном рынке, и в документе прописано и это. Там дальше по документу, может документ весь просто взять и зачитать от начала до конца. Он очень хорошо написан, очень профессионально. Документ сам по себе, вот по объему вложенной в него информации, он очень большой и объемный. Но в то же время он написан очень профессиональным, хорошим таким языком. Ну, понятно, что стратегический документ. И также этот документ есть основа, вот здесь вот я зацитирую, пункт 4 в самом начале этого документа, прям так честно и, как говорится, создатели документа и прописали «Настоящая доктрина является основой для разработки нормативных правовых актов в области обеспечения продовольственной безопасности, развития сельского и рыбного хозяйства». Честный, открытый, четкий, емкий документ, документ курса развития в сфере национальной безопасности, в сфере продовольственной безопасности. Спасибо большое. Следующий у нас выступающий Станислав Матвеев. Станислав, вам слово. Здравствуйте, уважаемые соратники. Свое выступление хотел бы начать с того, что Владимир Владимирович видит самое уязвимое место в России для перехода с колонии в свободную страну в суверенную. Он видит это место как раз продукции. то есть, ну как бы в программе, потому что не фин финансовой части он как бы не видит проблем особых, хотя это тоже важно, да? Но устойчивость в финансовой сфере сейчас как раз таки будет придавать Российской Федерации Центральный банк, как ни странно, который нам говорят, что он подчиняется Соединенным Штатам Америки. На самом деле он является структурой, которая наоборот управляет Соединенными Штатами. Вот. Поэтому в этой части Владимир Владимирович не видит проблем для перехода России из колониального статуса в суверенный. А именно продовольственная часть Владимира Владимировича волнует, потому что Соединенные Штаты, Госдеп США, он может повлиять на, на продовольственный рынок в России через вот эти вот фирмы, которые сейчас, ну, крупные маркеты, которые могут в один час перестать поставлять продукцию продовольственную в Россию. Вот. Поэтому Владимир Владимирович как раз и уделяет очень много, так сказать, для, для уязвимого места Российской Федерации. И как раз была принята эта программа. Программа продовольственной безопасности. Дабы у нас народ при переходе из колонии в суверенный, суверенный статус не испытывал голода. Вот. Ну, в принципе, я все. Полностью согласен с тем, что все сказали. Эта доктрина направлена на то, чтобы нам преодолеть вот этот вот рубеж на восстановление нашего Отечества, на восстановление исторического Отечества, то есть продолжателя Российской империи, продолжателя СССР, и вот это очень важный момент, потому что без продовольственной безопасности мы абсолютно этого сделать не сможем. И сейчас в руках олигархических кланов вся вот эта наша, можно сказать, вся наша продовольственная торговая сеть и производство. У нас, наверное, лишь только малая часть производства наших фермеров создают сельскохозяйственную продукцию. И у них очень большие сложности сейчас с этим, потому что у них нет доступных денег дешевых, у них есть только кредиты, которые им дает банк под большие проценты. Но так как Владимир Владимирович сейчас об этом позаботился, немножко сельское хозяйство субсидируется и государство выделяет на это средства, вот мы разговаривали с производителями сельскохозяйственной продукции, и они надеются, что в этом году у них будет еще больше возможностей от государства, то есть субсидий. И в этой связи они планируют все-таки расширять производство, но у них есть большие проблемы со сбытом продукции. И вот в этой продовольственной доктрине также об этом указано, и я надеюсь, что сейчас об этом позаботиться, то есть те продукты, которые сейчас лежат в супермаркетах, в торговых сетях, не всем фермерам доступно туда попасть. И они также надеются на государство, они ждут, пока государство им откроет эту возможность, потому что сейчас им приходится договариваться с торговыми сетями, а торговые сети ставят им такие условия, и плюс еще, если у них там какая-то, получается, какая-то задержка или сбой, или с товаром что-то не так, то на них налагаются огромные штрафы. И устоять на плаву практически не каждый может в таких условиях. Ну вот. И я надеюсь, что вот эта доктрина сейчас позволит переломить ситуацию, откроет дорогу нашим фермерам, если даже... Если даже на то требуется какая-то национализация и диафшеризация бизнеса, то я надеюсь, как раз над этим мы сейчас и начинаем работать. Потому что не, недопустимо, чтобы нашими торговыми сетями управляли иностранные олигархи. Просто это недопустимо. Должно быть в руках государства, ну или хотя бы бизнеса российского, национального бизнеса, должны быть все эти активы и вот эти вот точки сбыта. Как раз Максим своевременно напомнил о том, что бизнес-то у нас офшорный и все ритейлы все в Нидерландах, на Кипре и так далее. Если говорить вообще о общественно-политическом строе, то вот масштабная задача в области сельского хозяйства, да, у нас Стоят, допустим, на юге. Вот долгие десятилетия у нас есть проблема Аральского моря. И вот она затрагивает ситуацию и соседствующих республик, которые сейчас у нас независимые, наши постсоветские республики. И что мы видим? Что в условиях, либерально рыночного капитализма вот заниматься стратегическими вещами типа ликвидации от трагедии оральского моря просто невозможно невозможно поскольку у нас общество живет в парадигме деньги это господин всему голова а нормальное общество должно жить что Деньги не господин, а деньги слуга. Как еще говорят, что деньги это плохой господин, но хороший слуга. Но это говорят уже те, кто находится на уровне управления выше экономического. Уже на идеологическом плане. Это уровень управления выше, чем экономический. И нам нужно выйти на этот уровень идеологического развития, когда деньги ⁇ это не господин, а слуга. И тогда э, страны смогут э, решить вот эту трагедию Оральского моря. Потому что если ей не заниматься, то целые республики у нас закончат тем, что будут жить на земле как-то непригодной для проживания. А работать там можно будет вахтовым методом только поскольку все превратится в пустыню. И я хочу напомнить, что в свое время товарищ Сталин, он э, для того, чтобы ликвидировать э, явления вот таких, как же они назывались, ведра вот этих суховей, суховей, которые приносили голод просто на территорию Советского Союза в сороковых х в 40 сороковых годах, насколько грамотно он подошел к решению этой проблемы путем засадки лесополос, которые у нас сейчас еще остались даже, которые нас, кстати, спасли во все годы советской советской власти. И если бы Хрущев не остановил вот эту программу, и более того, он остановил программу и разработал программу вырубки этих лесополос, что вернуло опять суховей. Это в голове не укладывается просто. То есть вот об этом надо помнить, о том, что стратегическое развитие, оно учитывает вот такое... Действия масштабов сталинских масштабов масштабов э, плана по преобразованию э, планеты ни много ни мало и я хочу отметить что в москве есть станция метро павелецкая и интерьер этой станции он как раз говорит об этом плане э, природы преобразования природы вот ради интереса, кто будет в Москве обратить внимание, там <смех> такой интерьер сельхоз сельхозназначение, как бы вот все вот в интерьере видится там и колосья пшеницы там и барельеф внутри очень красиво. Немногие знают, что станция посвящена вот именно плану сталинскому плану преобразования природы. И к этому мы должны вернуться, чтобы наша планета была цветущей и давала в полном объеме необходимых продовольственных продуктов и продуктов скотоводства и так далее. Там в этом сталинском плане было все учтено. Настолько грамотно было сделано. Но опять же говорю, что в условиях либерально-рыночного капитализма это просто невообразимо и невозможно. Все, благодарю, я закончу. Вот, я бы хотел обратиться вот ко всем, кто э, вот на этом круглом столе находится. Ну и к тем, кто будет нас слушать, конечно же. Вот, э, подумайте на, на ту тему, что, вот смотрите, Центральный банк, он не подчиняется э, Российской Федерации, то есть вообще государственным органам власти, он не подчиняется. То есть он э, самостоятельно может принимать какие-то решения, да, касаемые финансов. Он это уже делал. Он, э, после того, как мы Обрели Крым вновь, Российской Федерации, когда Крым вошел в состав России, у нас национальная наша валюта была обрушена в два раза, примерно. Вот. Причем это было сделано вопреки закону о том, что Центральный банк обязан поддерживать, федеральный закон есть, номер один и номер два, который регламентирует для Центрального банка задачу о том, что он поддерживал курс национальной валюты и в тот момент центральный банк отпустил курс национальной валюты и отправил его в свободное плавание но на самом деле центральный банк же он является инструментом фрс мы же понимаем что это обменный пункт доллара да на рубли и получается так что фрс он как бы является сша структурой но на самом деле нет фрс это отдельная структура, которая как раз не подчиняется Госдепу США никаким образом. И вот достигнута между Владимиром Владимировичем договоренность вместе с, ну, с ФРС, что в момент перехода России от колониального статуса к суверенному, они придадут так сказать, уверенность в нашей финансовой системе. Я бы, вот если бы было, было бы наоборот, и Соединенные Штаты управляли бы ФРС, то тогда первым образом, первым делом я бы, допустим, на месте Соединенных Штатов Америки нанес удар по финансовой системе России, чтобы все здесь, на, так сказать, заткнулись, кто, кто хочет и пытается освободить Российскую Федерацию. Это был бы удар чувствительный по населению, если бы мы, допустим, сегодняшнего дня стали бы нищими просто. Вот нам не на что было бы купить даже хлеба в Уханку. Я думаю, что это было бы именно так. Но, к счастью, Соединенные Штаты не обладают властью над ФРС. Вот. В принципе, я все. Ну, если добавить нечего, тогда мы, наверное, будем заканчивать. И вот хотелось бы Увидеть комментарии наших зрителей, на что заострить внимание, или есть вопросы какие-то, на которые бы мы могли вместе ответить, пишите в комментариях, мы все читаем, будем, будем обсуждать эти темы. Также предлагаем включаться всех активистов и координаторов национально-освободительного движения к нашему виртуальному круглому столу распространять это видео подписываться на наши ресурсы национально-освободительного движения и информационного агентства национальный курс и до новых встреч